Погремучик, вот этот тот трясет вот этот. Артм, сходи. Садись. Нет, она он кидается, кидается, так будет. Нет, нет, нет, нет, вот это явно. попробовать насадить его может тебя это... переросло <связывая> не знаю на любом случае трогать я его не стал по его агрессивности характер а тут просто надо посмотреть это по морду если морда треугольная значит это ядовитая семья если смысле башка а если круглая. башка округлая значит это не ядовитая круглая угольная более редко. это овальная морда оставь покой живная ты на рыбалку пришел или на этот ну вот так вот ползет вот она ползет ползет а, а вот а вот хвостом избегает ну прикидывается А гремучек нет у нее погремушек. Ничего она не трещит. Это собака шелшет. Она весь даже не кидык. Ока! А еще они называли тебя земляным червяком. Вот, мучаем змею. Сейчас нас эти гринтички замучают сами. Так, ну это мы голос-то вырежем из кадра, чтобы они действительно не приехали нам сюда. GPS-координаты я вам не буду выкладывать, а то это сам приедете нафиг. Кусок змеять, нафиг. Кому кулёк змеять? Нельзя, ну вылазь давай, всё, наиграли. Вылазь. Вы Вот, давай. Вот она пошла, пошла, пошла. пошла. Капаль, капаль, так, а вот если примерить её... Вот так вот в это в обхвате нет. Мне... Меня, Не, ну можно конечно браслетик Ладно пойдем мы все-таки за другим делом. А делом сюда пришли. А мы пришли попытаться что-то поймать. Пока поймали только вот. А поймали он, пока змею. Вот. Поймали змею пока. Так, ладно. Пока выключаюсь. Надо будет официально с народом поприветствоваться. Главное не спугнуть. Пока они там сидят, тихо сокунем. Там сидят, смотрят. Самое главное не испугнуть их, а то убегут. Убери его, он их испугает. Главное тишина. Место секретные. боков никого одни только мы канал рыбалка с фениксом Есть вопрос что мы тут делаем и зачем приперлись дело все в том только тихо всем никому не рассказывать пошла вобла не знаю откуда и куда она пошла, но пошла на черной, на большой черной реке уже встать негде. Даже коренным нам астраханцам негде уже рыбачить. Приходится вот здесь вот на ереке за стенка, располагаться, что мы в принципе и сделали. Погода странная сегодня. То снег? Ой. Какой снег? То солнце. То тучи. То ветер. бобла ты идешь. Вон. Вот эту женщину не знаю. Первый раз вижу. Что Но воблы надо скала. Офигеть уже сколько. Я тоже расположился. Оба утилища готовы, заброшены. Чего то там пикают периодически? Но рыбы пока нет. О. Слышали? Это, видать, там внизу дергают за веревочку, чтобы обед подавали. Ладно, я пойду, а вы смотрите. О как! Так что ставьте быстрее лайк, мне ж придется сейчас мясное где-то добывать. Утомлюсь, устану. А еще лучше подпишитесь немедленно на канал, иначе рыба мимо нас пройдет. Пошел! Лично у меня, ребята, сегодня день эксперимента. Я вообще не хотел сегодня выходить никуда не на рыбалку и вообще на природу. Лежу себе мирно дома, болею, пытаюсь лечиться. И тут уже какой-то день вытягивают меня, вытягивают. То жена, то мелкий вон, чуть ли не под дулом автомата на рыбалку. Не, я хотел, мечтал на Вову пойти. Ну, раз уж такое случилось, что я... Она пошла, а я заболел. Ну, что делать-то? Придется по разные стороны баррикады отсиживаться. Не гробит же свое здоровье окончательно. Рыба-то, она еще вернется, а здоровье может и не вернуться вот так вот такие то пироги так что поэтому сегодня у меня одно удилище на крупный бойл и на горох на втором удилище у нас э -э, кукуруза и искусственный мотыль у Женета он червь не искусственный. У него вобла есть. А я вот думаю, кто-нибудь придет на искусственное и, как говорится, неживого происхождения. В том году вполне приходило. Посмотрим, что будет в этом. Так что главное их хорошо накормить. А прикормки я заготовил вполне достаточно. Вот распробуют, я думаю, и попрут сюда косяки. Сазанов, карасей, воблей. Э, в смысле, вобледний. Э, воблов. Воблов. В Ну, короче, вы меня поняли. А то все какая-то нецензурщина получается. С этой рыбой. Плотвы, короче говоря. Так что смотрите, не переключайтесь, подписывайтесь. Что будет, я вам обязательно расскажу, расскажу подмигну. А пока можете сходить, налить себе чайку, кофеку и приготовиться к приятному просмотру далее. Привет, решил я еще раз включиться. У жены его обладна за одной. У меня пока что ничего, кроме водорослей. Вот, так, вот и такие пироги. Ждем пока. Даже вот червя одного живого насадили. Ну бог его знает, может его уже сожрали. А может, никому он на моей удочке не нужен. Вот так вот. Есть еще одна нехорошая хрень. Я сегодня... Ну, что говорит, больной человек. Можно и простить. Кабель для зарядки-то взял. Камеры заряжать. А сам повар bank Не взял. А здесь нас штатив то зарядка уже к концу подходит. Так что буду по мере возможности включаться, если будет вообще что-то интересное. Если не будет ничего интересного, значит, ну, значит этого и не будет. Значит буду потом продолжать с налобной камерой, пока на ней заряда хватит. Так что сегодня такой вот небольшой выпуск. Хватит больших. Вон сейчас дома монтируется. Третьи сутки подряд. Никак не могу домонтировать. Компьютер все. Подрывается. жужит километрами. Мегабайты и гигабайты видео. Ради того, чтобы показать это все вам. Вот так вот а. Так что как увидите, так сразу подписывайтесь и лайк ставьте компьютер не зря же мучился трое суток вам видео клепал Так, непонятно что... Вроде кто-то клевал, сейчас будем проверять кто... Ну, вроде кто-то дергается... Рыба. я поймал рыбу. Вот, <coughs> не знаю, видно кому нет. Вот рыба, вот кормушка, вот рыба. Висит, смотрит, пуче гладится, прыгает. Удивительно. Удивительный вопрос. Почему я водонос? Я ну, хорошо так заглотил. Ребят, правильно. Жадная рыба. Жадная. Отдай сюда. Отдай. Дай крючок сюда. Дай сюда крючок. Давай. Давай. Еле-еле отобрал. Сожрать, видать, целиком хотела. Так, а на червя? Да, на червя. А я продолжаю болеть и кашлять. О, у меня на руке кровь, кровь. Наверное, я умру. А, нет, не моя кровь значит умрет рыба вот такие вот у нас истории тут приключаются с рыбой а кукурузину съели все равно на червя клюнули, а кукурузину съели вот так вот значит кто-то первый Я поймала, что я Сейчас вот будем переводить. Немножечко удочку будем в порядок переводить. Перекрутилась мне кажется Да, перекрутилась Мне кажется, вот. Раскрутилась Сейчас подтянем Клесочку подтянем Да червяк там есть У меня кукурузы нет Червяк еще кусок остался Да не надо, а то Опасно будет Не люблю я такие веселья А то сейчас присесть не, не успею, не смогу. А я устал стоять. Хочется и посидеть. Да. Здесь у нас большая, страшная, грозная собака Американский бульдог Совершенно не кусается, так что кто хочет, может заходить это самое. во двор даже ночью, брать что хотите, она не кусается, не гавкает, ничего Она просто так декоративно сзади подходит и откусывает что-нибудь целиком а так, совершенно безобидное существо Мелкую двуногую дичь Может проглотить Даже Не расчленяя Вот она Американцы всегда какой-нибудь Хрень то да придумают страшную страшный, в этой сети, атака. Да, кстати Газовая атака встроена Так что... ребенок разводит э, жижу у меня прикормки так что наверное, э, ловить я больше уже сегодня не буду там будет уже это самое Сижу, нет, а да, он он себя отсыпал тоже говорит виви няму готовлю но ну, смысле еду для рыбы еду для рыбы готовлю это что это такое было? такая бешеная поклёвка была как будто охусть и никого но была тянула у меня а? тоже вон кивок дергается а сигнализатор почему-то молчит А нет никого, поэтому сигнализатор молчит. Она просто сожрала, стачила, наверное, червяда и все. И с ним была плутовка такова. Сейчас посмотрим. А второй? Ой рано значит дергла за хвосты потому что одного объели на половину здесь тоже нос объели мелочь какая-нибудь подошла, она вот на кормушку мелочь приходит Да, народ, сегодня жарко. Вот. Ай. Ну, по крайней мере, сейчас жарко. Ай, То меня знадило, в дрожки дало. А сейчас... Набит вот. жарит. Вот Он дергается как... Донести-то да не проблема. Было бы чего нести. Э, куда-то туда. Марсиуш, положи моего э, искусственного опарыша. <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> Местная в за Зараза такая, вот, ну не хочет ни на опарыша, ни на живого, ни на искусственного, ни на мотыля искусственного или Она живого бойлы бойлы уважает дендробену. Бойлы игнорирует напрочь, нафиг. Любит да, дендробену очень обожает. Видать, естествующая гурманка. Эх, блин, то что то что вот красного тоже любит, но не так сильно, конечно. Иногда живет и кукурузку, ну редко конечно, но жрет и то не всякую, и то не всякую, так что сидим вот на солнце, сильно раздеться я боюсь, простыну совсем окончательно, и так он весь больной, феник стал давно больным и старым, да, Пора бы уже, пора. Вот сейчас получит этот самый грузом по башке и сразу сгорит. значит возрождаться не знаю, но сгореть может. Одним словом, я сегодня, ребят, э, больше оператор и э, как это называется, который много болтает. Э, да, хотел сказать трындопи и ол, Вот. Да. Ну покажи народу, он в этой же Да, в садке есть рыба, ее там много. Ну покажи народу. Не, нет, нельзя, так а то мы сейчас прям домой и пойдем. Вот в конце рыбалки как соберемся, тогда уж покажем окончательный улов. Ну, если что? он даже. Что? Что? Что? Что? Что? В нам брать да, белые тапки. Если я вот не забыл весы где-нибудь дома, тогда я еще и покажу общий вес выловленной рыбы. Ну вот единственное, могу сказать точно, что уже одной сушилки для рыбы нам не хватит. Да. Она почти уже вторая полка там забивается. А сегодня забьется полностью и забьется, скорее всего, и третий, и, и все. Так что в ближайшее время нужно смазывать ры лыжи и мчаться это комодяк. Да, то и за двумя сразу, потому что волб то пошла и еще не скоро уйдет. И они еще есть, да, а есть. Пошла. Ну. Ты а? это... Аккуратней, тут сзади ребенок, а у тебя отвес такой длинный почему-то. Ясно. Он Арсений уже прячется в капюшон, в избежание уже скажи, сказал, накапала? Да я знаю, я видел, я видел. Так что вот, народ, раскрою вам один секрет, когда поеду в Камызяк. Покажу вам один хороший магазин рыболовный в Камызяке. Познакомлю вас с продавцом с этого магазина. Может, есть повезет с двумя аж продавцами. Люди великолепные, всегда помогут, подскажут, порекомендуют. Цены достаточно недорогие. Как мне кажется, я уж сравнивал во всех магазинах Камызяка ниже, чем остальных. Порой продавец даже делает некоторую скидку. Но это особо хорошим людям. Вот. Может быть, хорошим девушкам, которые красиво стреляют глазами на повал. Вот. Может быть, не знаю, может быть, он делает даже скидки подписчикам канала Рыбалка с Фениксом. Надо будет узнать, спросить. И главное, он дает подробную инструкцию, помогает даже новичкам подобрать все от крючков до грузил. Да. И главное, он в нужный момент времени может вас послать куда следует. А, в смысле. Туда, где это есть, то, что у него... нет. нет. не то, что. Ну да, у него рыбы нет, он может послать, где она ловится конкретно. И главное, в нужный момент времени. А не то, что вы подумали. Все остальное это у него на месте. Ну, вот. Для вот, А вы не думаете, что там пиво? Не завидуйте. И не надо мне тут это самое перед экраном на землю слюнями-то капать, мне хватает вот слюней от собаки. Марусь, вода обычная, не пиво. Марусь. Марусь, дядь, не Она Мы э, пиво не пьем без воблы. А воблу а сначала... Воблу нужно сначала наловить как следует. Сейчас посмотрим, кто там пищал и прыгал. И прыгал ли вообще. А то он может просто дергал, что червя нового пора. Судя по всему, именно так. Вот у кого как, а у кого-то каком кверху Все рухнуло в воду Но там что-то есть <свистит> <свистит> Это местный астраханский гигант Местный гигант астраханский Здесь все приезжают Со всех регионов Поймать вот такую рыбу Не-не, это тоже они ловят, местный атраханский гигант. Тут все таскаются вон. И все дружно спорят, когда вот ловят э, такую рыбу или вон другую рыбу. Все спорят упорно. Кто именно вобла? Да, кто поймал воблу, кто поймал э, платфу, кто поймал тарань. Все спорят, иной раз чуть ли не до драки доходит. Сам видел, почтенные мужи Седовласы с бородами Били друг другу морды Как пацаны Причем рыбами Мол, У меня вобла Нет у меня вобла Народ угуманитесь Все это плотва И вобла плотва, и плотва плотва И даже тарань, и то плотва Только разные подвиды Поэтому называются по-разному Вот плотва, которая в Каспийском море Сугубо обитается Это вобла речная плотва которую можно встретить практически везде это плотва а вот на Украине в черном и азовских морях вводится плотва карань и... та еще божья срань ой простите господи так э, будьте добры поассистируйте мне чем-нибудь или снятием э, рыбы или еще чем-нибудь Вот, народ, это вобла, и это эй, не вобла, вот, это вот астраханская вобла. Ее вот. даже на ощупь можно, вот, трогаете, она как это, скраб, как будто в песке вся, такая вот, пупырчатая. Вот это наша настоящая проходная вобла, сказкая. она на цвету даже, вот видно, мелкие пупырышки у нее на Короче, попробуйте это самое, морду вытереть наждачной бумагой, поймите, о чем она сейчас говорила. Ой. Вот ну, подожди, сейчас сюда вот это вот закинем сперва. Давай Что ему будет скучно? <связь> так... Сейчас проверим, что-то у меня ребенок уже все таскает, все смешивает всех этих опарышей и все Бери, в руздак, вот. Ладно, пусть тренируется. Народ, кто не поверит, могу вот честно сказать, признаться В том году вот этот вот мелкий, который вон там вот Вот этот вот ходит Та -та -та. Вот, Там, на червя, возле берега, на поплавную удочку Вылогал щуку А вы так можете? А ему тогда еще трех лет не было Хе -хе, Вот так вот а. Так что Рыбак растет, увы Боже упаси Папка Щуку не умеет толком ловить вообще А этот На раз на поплавочную уночку Кидает и все И ловит Мама, мама. Прошу прощения. Папа, мама. Кашель. Так, Арсюш, уйди не мешайся. Уйди, не мешайся. Папа, вот он такой настырный. Лезет постоянно, как машка местная. Астраханская. Вот. Уйди, Арсюш, уйди. Уйди, уйди. Спуск крючки. Наколешь вот. Так что вот так вот понимаешь ли макаром сейчас вот еще травку почистим он же на очередную рыбу вытащила вот. так что народ а насчет мошки насчет мошки она вышла уже в личиночную стадию так что кто сюда только собирается ехать не забывайте Одевать намордники. Май стоит ехать нибудь спокойно. Вот. И всякую такую хрень антимскитную, антижужжалущу. Кто уже здесь находится, сочувствую, быстрее долавливайте, что можете. И давайте Но домой пока. Народ нет в Она только собирается. Ну дай попугаю. Ну ладно, если народ пугает. А. Понятно, чтобы наехали тут. Мы как коренные астраханцы в прошлом году приехали из саморклобуса. Но у нас же астраханская профессия. Не, не, не раскрывай всех секретов. Mm -hmm. не. Мы же тоже можем теперь говорить, когда ехали Мы сами местные, века. испокон веков. Вот. Ага. Наши деды это самое, как его. Мы эту. Собрали. Нет. Астраханский Кремль строили, точно помню. Mm -hmm. Вот. Мне так и рассказывали построил я горы астраханский кремль 3 ds с макси да распечатал я его на 3d принтере и вот такой хороший кремль у меня появился без гвоздя, да без единого гвоздя шурупы и, и вообще какой-нибудь фигни Ой, Так что. Водички с собой берите, народ побольше. А то будете ходить по местным жителям клянчится, а у нас вода по счетку. Мы задные, мы не дадим. Не, мы дадим, но только прода за деньги. Ну да, по счечку. По счетчику мы продадим. По секрету скажу, мы все здесь потомственные евреи. Воду продаем. Да. Воду продаем. вы как думали так, все, да. вот народ собирается купальник переодеваться скоро начнется видео до 6 до 18 так что это готовьтесь дальше дальше канал будет платный так вот слышали народ жене нужен купальник <плес> <плес> да, как Но, <плес> как вот. так что вы свидетели чтобы жена потом не говорила что ей нужна шуба ей нужен всего лишь на все купальник <плес> так это за губу так а мы тут червячка идем искать где тут червячок червячок, червячок ой вот тут червячок, который он и есть нашел на крышечке? да или в баночке? нашел на крышечке а тут у меня кусочки здесь прижав Чтобы всех не перебудить, я поездку кладу. Ой, нарушить, представляете? Как мне хреново с этим кашем? Руч. А, Первые дни вообще было плохо. Трясло, как лунатика или еще кого-нибудь А зноб как в Паркинсоне был Так что сегодня ловлю, получается, большую часть времени на дно Удочку, ну и бог с ним отдыхаю, они а бегают туда-сюда, а то бы пришлось туда бежать, сюда бежать. А так оторвался Настя, и сиди спокойно. Вот очередная лыба Нашей мечты Смотрите на размер та Он В хлебало это не поместится Как ни раздявый хлебала. Не влезает а Я вон уже Жилет снимаю Что-то совсем Жарко то дальше раздеваться-то не буду корочку снимать, а просто ну. Да. Их там было много. У нее а была поддельница. У нее была поддельница. <мирает> Но товарка кинула подругу и решила вместе с ней уж... Не что... Да срок свой не тянуть. Так. Ну а я немножечко нажму на паузу. А то это, наверное, неинтересно постоянно смотреть поклевки и вытягивание рыбы. Уже, наверное, наскучилось считать. Потом сами посчитаем. Не знаю, сколько там этой рыбы в садке. Пик его, знаете, я уже. Я сбился со счету, одним словом. Сбился со счету. Но в любом случае, или вес, или общее количество. Вот здесь у меня прям над башкой будет циферками написано. Посмотрите на результат там сегодняшнего дня. Вот. Так что так. Что? Вот, народ, смотрите, вот вам вобла, а? вот терраса, вот вам два. Что это у нас тут? Карась, что тут прыгает. Это вобла. Или вобла такая, сейчас я попытаюсь а? подтянуть это все поближе. Давай. Будете удивляться, но это вобла. же это, А может лещ. А может и лещ. Надо посмотреть. Не, ну, судя по чеху ей, не вобло. Не вобло, но не плотва. Ой, как не зашел. Ребята, это лещ. Разрешите представить. Лещ. Собственной персоной. Вот он. А что мне с ним сдел сделать? Мне вставать надо из него. А мне лень. Не. Тя быстно вставать. Я думаю, что за цепку вот думал, опять какая-нибудь рыба, шла. А тут он к подошел, как Вот, вот кто-то типа такого или крупного сазана Хорошенько дернул у меня и утащил за корягу Зацепил Нет, Потому что там что-то дергалось же Что-то дергалось а потом, наверное, зацепилось и все Так, очередная вобла у нашей прекрасной половины из руководства каналов. Вот ребенок мне зацепил своей удочкой мою удочку. Вот так что, так что так. Сейчас будем вытаскивать неизвестно кого ребенка. Так, Арсюш, дай сюда свою хреновину. Кто дал ребенку смертельное оружие в руки что там у меня может уже и сошло даже есть что-то и было а нет там по моему ничего да как и предпол гороха нет червя нет прикормов почти тоже нет так что 对。 Уже с ног падают У а? меня вообще грешным делом мысль кромольная закралась Может он в следующий раз прийти Палаточку здесь поставить Дабы не жариться на солнышке Взять водички побольше Еды Побольше Оставить дома мерзкий кашель, может быть. Может быть, даже пугатель рыбы с тобой. Да, пугатель рыбы. Страшное, страшное грозное оружие. Ой, хоть В общем, я скажу так про пугателя рыбы. Товарищи, американские и украинские захватчики, если такие найдутся, собственно говоря, тронуться умом и попереть против России, мы к вам отправим пугателя рыбы. Сыр, <кười> <кười> <кười> ну, вот, отправим пугателя рыбы, и рыбы у вас вообще ни в каких водоемах, морях больше не будет никогда. Она вся сюда придет. Вот такие вот вам будут. Хе -хе. Данцы, сорянцы... клю клюет. Я заменитель электронного сигнализатора поклевки. Не знаю. А может только прибежала? Вот, оно там было. Какой-то сигнализатор поклёв? Надо говорить, клюёт супер или нет, клюёт мелочь Рентгеновским зрением, да мы? Сказал Ну, рентгеновским зрением я пока не обладаю Да. Так, я Папа! сейчас попытаюсь Как-то это все изобразить Кому да. видно Папа! Можем залезть даже туда Там вот рыба Там не видать Большая часть этой рыбы Папа! Вот так вот, а Большая часть этой рыбы это вобла. Есть, конечно, и плотва, один лещ. Кто-то там еще он хватает, но это не лягушки явно. Окунь есть один. Окунь пора. есть один. Окунь. Вот так что это все выловлено. Сейчас примерно скажу за сколько времени. Так, вышли мы из дома где-то в где 10 часов, наверное, да? где-то минус 10 часов. А сейчас 35 минут четвертого. Вот. Был, конечно, некоторый перерыв в клеве. Было совсем не клево практически. Потом снова началось. Вот так далее и тому подобное. Большая часть этого добра выловлена нашей, собственно говоря, но второй половиной прекрасной на канале. Прекрасней больше нету у нас в наличии, где обзаводиться и не хотел, А то кроме рыбы можно ведь поймать и что-нибудь еще другое. Да. всякое бывает. Мужики ловят часто не только рыбу, когда уезжают на рыбалку, но и всякие интересные пальмы. Если едут со всякими сомнительными способами противоположного пола. вот так вот так что сейчас мы будем это как-то транспортировать домой пытаться а дальше как-то будем пытаться переработать все это дело не знаю как это получится так что вот так вот а я тут немножечко приложился чуть-чуть несколько рыбок моих вот. Мой самый главный улов, это огромная коряга, наверное, или вообще какой-то крокодил, или подводная лодка, которая оторвала мне нафиг, и снасти, и кормушку, и все, короче, все, и поводок, все осталось. ж, много рыбы? Там. Я. Так что вот так вот. Вот сколько. А еще сколько? 7. И еще столько, вот. вот. это учитывая, что мы сидели не полный день. Мама, мама то, что мы полный день сидели. Я данное количество времени вообще не на червя ловил. Не на червя, оно не ловится почему-то совершенно практически. Не то время, наверное. Но тем не менее рыбы много, которые наловили, так что торопись. Все, вот. хорош хвалиться, пошли домой. А сейчас я с вами прощаюсь. До новых встреч на рыбалке, с вами был канал Рыбалка с Фениксом, подписываемся, ставим лайки, а в следующий раз мы вам постараемся еще больше рыбы показать, я ловили не скажу, я жадный, пока-пока.